Приветствую всех зрителей данного урока. Ассаляму алейкум. С вами на связи Александр Бет. Это 14-й урок начального курса арабского языка. Здесь мы изучим три буквы одновременно. Букву Фа, букву Ков и букву Кев. Выбор этих трех букв для изучения в одном уроке обусловлен схожестью их написания и произношения. При одновременном изучении этих букв вам должно быть проще увидеть разницу в их написании и в их произношении, а следовательно легче запомнить эту разницу, легче запомнить каждую букву. Звучание букв КФ и КФ может показаться схожим на первый взгляд из-за их похожести на букву К в русском языке. Однако эта схожесть очень обманчива. В русском языке букву К нельзя назвать мягкой или твердой. Она нейтральна в этом отношении. А вот в арабском языке есть две буквы, похожие на звук К, но одна из них произносится очень мягко, а другая очень твердо. Буква K дает нам очень мягкий звук К, К. Как если бы рядом с русской буквой К был мягкий знак. Буква «Ков» напротив, произносится очень твердо. За счет чего достигается твердость ее произношения? Ведь положение языка, как мы видим на изображениях, одинаковое. Язык касается неба в одном и том же месте, чуть дальше середины. Твердость или мягкость произношения достигается за счет силы касания языком неба, за счет интенсивности выдоха воздуха при произношении той или иной буквы. Если мы сильнее прижимаем спинку языка к небу, получается твердый звук. Если менее сильно прижимаем, получается мягкий звук. Также обращаю ваше внимание, что произношение огласовки фатха меняется в зависимости от твердости или мягкости произносимого звука. С мягкой буквой кеф огласовка фатха имеет звучание Я, а с твердой буквой KOF огласовка приобретает звучание близкое к гласному О. Это отражается и в названиях самих букв. То есть мягко произносимая буква имеет название кеф, а твердо произносимая калф. И третья буква, которую мы изучаем в этом уроке, буква фа произносится очень просто и похожа на русскую букву f. Мы касаемся краем фронтальных зубов нижней губы точно так же, как и в произношении в русском языке. А гласовка фатха при этом имеет э-образное звучание, как и со многими другими арабскими буквами. На этом с теоретической частью мы закончим и перейдем к более практической части и поговорим более детально о произношении каждой буквы. Для этого прочтем каждую букву с согласовками. Буква кеф с согласовкой фатха читается как слог ке. ке. ке. Согласовкой кестра ки. Ки. И согласовкой дома ку. Ку. Буква читается очень легко и мягко. Думаю, проблем здесь возникнуть не должно. Буква ков с согласовкой фатха читается твердо и огласовка имеет О-образное звучание. Ко. Ко. Согласовкой кестра. Қы, қы. Обращаю ваше внимание, что гласовка Кясра также меняет свое звучание на ⁇ и ⁇ Это происходит из-за твердости буквы ⁇ ков ⁇ В предыдущих уроках мы уже изучали одну букву, которая произносится твердо. Это буква ⁇ Х. Вместе с ней ⁇ фатха ⁇ также произносится с оттенком ⁇ о ⁇,⁇ хо ⁇ а гласовка Кясра звучит ближе к ⁇ и ⁇,⁇ и ⁇ Х. Считаю нужным это напомнить на случай, если вы забыли. Далее в уроках мы еще будем изучать твердо произносимые буквы и будем наблюдать такой эффект неоднократно. С огласовкой Дамма буква Ков произносится «ко». КО. И следующая буква Фа, огласовка Фатха, имеет Э-образное звучание. Думаю, с предыдущих уроков вы должны уже привыкнуть к такому правилу. Здесь скажу дополнительно, что Э-образность звучания у Фатхи наблюдается с теми буквами, которые нельзя назвать твердыми или мягкими, которые произносятся нейтрально, не твердо и не мягко. Буква Фа не может быть произнесена твердо или мягко, и поэтому мы читаем фатху с оттенком э. То есть фа, фа, не с чистым звуком фа и не с чистым э. Что-то между этим, ф, ф, согласовка кесра, фи, фи, и согласовкой дамма, фу, фу, фу. Настало время подробнее изучить написание каждой буквы в деталях. Итак, в отдельном положении буква ф пишется в виде маленькой петли над строкой. Данная петля переходит в окончание хвостовик, который опускается к строке и имеет довольно большую длину, примерно в 2-2,5 клетки. В конце хвостовика сгибается немного вверх, примерно на пол клетки. После написания основной части буквы, сверху над петлей ставится точка. Очень наглядно порядок написания буквы вы можете видеть в анимации. В начальном положении буква пишется точно так же, как и в отдельном, с той лишь разницей, что хвостовик переходит в соединительную линию с последующей буквой. В среднем положении буква пишется в виде небольшой петли после соединения от предыдущей буквы и продолжается в соединении со следующей буквой. Над петлей ставится точка. В конечном положении буква пишется очень схожа с отдельным положением, но петлю мы пишем после соединения справа. А затем точно так же пишем букву ФА аналогично отдельному положению. Особо хочу обратить ваше внимание, что буква ФА находится строго на строке. Ни одна часть буквы не выходит вниз за строку. Это важно запомнить, потому что мы встретим сейчас следующую букву, на которой будет несколько иное написание. Прочтем примеры. В отдельном положении буква ФА показана в слове «хоуфун» – «хоуфун», «хоуф» – «страх», «боязнь». Буква ВАУ не соединяется в левую сторону, и поэтому буква ФА здесь имеет вид отдельного положения, такое же, как и в алфавите. В начальном положении мы наблюдаем букву «ф» в слове «финжэнун», «финжэнун», «финжэн», «чашка». Очень красивое слово и к тому же полезное в практическом применении. В срединном положении буква «ф» показана в слове «хофифун», «хофиф», «хофиф», «легкий», «легковесный». Обращаем внимание, что значение слова касается только физического веса предметов. Если нам нужно сказать, например, о легкости какого-то дела или задачи, мы будем использовать другое прилагательное, которое изучим в следующем уроке вместе с новыми буквами. В этом же слове у нас есть буква в конечном положении, вторая буква Ф. Но чтобы изучить больше полезных слов в ходе изучения самих букв, мы возьмем еще один пример: Это слово милефун. «милефун» «милеф» папка обертка это может быть папка для бумаг или папка на компьютере папка на мобильном телефоне и так далее в зависимости от контекста также это слово может означать обертку чего-либо например обертку конфеты буква ф здесь удвоенная над ней стоит знак шедда поэтому важно это слово читать с слышимым удвоением буквы ф Следующая буква ков по своей форме напоминает букву Ф, однако схожесть это очень обманчивая, и она лишь на первый взгляд. Поэтому давайте сразу же обратим внимание на отличия от буквы Ф и запомним их раз и навсегда. Первое отличие в том, что петля буквы несколько больше, чем у предыдущей буквы Ф. У буквы ков округлая часть крупнее, не сказать, чтобы сильно крупнее, но примерно на треть, она достигает высоты... В две трети или в одну клетку. Второе отличие – это хвостовик буквы. Он более округлой формы и спускается вниз под линию строки. Глубина под строкой достигает примерно одну клетку. А ширина такая же – две две с половиной клетки. Третье отличие от буквы Ф в том, что буква КОВ имеет две точки над петлей. Посмотрим в анимации написание буквы в каждом варианте. В отдельном положении. В начальном положении. В срединном положении и в конечном положении. Прочтём примеры. В отдельном положении мы можем наблюдать букву КОВ в слове фаука. ФАУКО. ФАУКО. Фа Это слово является предлогом НАД. Например, «фаукольбейти» Фау – Фау «над домом». Мы еще будем тренироваться читать фразу и даже целое предложение в данном курсе, поэтому насчет большей практики не беспокойтесь. Пока что информации для вас и так много, нужно запомнить, как буквы пишутся и произносятся, а затем мы обязательно будем наращивать количество примеров. В следующем слое буква находится в начальном положении это глагол коля, «каля», «говорить» или «он сказал». Забегая немного вперед, скажу, что в арабском языке глаголы в инфинитиве, то есть в самой простой своей форме, обозначают прошедшее время единственное число и третье лицо. При этом в словарях мы видим перевод, как если бы это был инфинитив в русском языке, то есть безличный глагол, нейтральный, как вот в нашем примере «говорить». Но на самом деле это означает «Он сказал». Я проговариваю эту информацию сейчас, чтобы не было преждевременных вопросов, но более подробно об этом мы еще поговорим в следующих уроках. И следующий пример – прилагательное «фэкэйлюн». Тяжелый, увесистый. Это антоним изученного только что прилагательного с буквой «фа» – «хофиф». Легкий, легковесный. Здесь буква ков находится между буквами се и е. При этом буква е продлевает звучание кесры под буквой ков. И слог читается с протяженным гласным и. То есть кей, В последнем примере буква ков находится в конечном положении. Это слово хэкун. Хаккун. Хакка. Право, истина, правда. Буква КОВ здесь удвоенная, и ваша задача ее не просто прочитать правильно, но еще и придать удвоенность в звучании. Хаккун. Хакка, Хакка. И последняя буква в данном уроке буква КЕФ. Произносится она просто и мягко, но зато ее написание требует большего внимания, чем произношение. В отдельном начертании буква «кев» напоминает букву «лям». Она тоже высокая, в две клетки высотой, ее вертикальная линия. Но существенное отличие в том, что нижняя часть буквы более широкая, примерно в полторы-две клетки шириной, и при этом находится строго на строке «не ниже и не выше». Вы должны помнить, что буква Лям немного выходит вниз за строку в отдельном и в конечном положении. С буквой Кяв такого быть не должно, поэтому сразу запоминаем и пишем правильно. Следующая необычная часть у буквы Кяв в отдельном и конечном положениях – это зигзагообразный знак внутри изгиба. Напоминает букву Гамза или цифру 2 в зеркальном отражении. В анимации вы можете наблюдать, как пишется буква в начальном и в конечном положениях. Отличие конечного положения только в наличии соединения от предыдущей буквы. В остальном все одинаково. В начальном и срединном виде буква КФ совершенно не похожа на свое отдельное или конечное написание. Здесь отсутствует часть, напоминающая Гамзу, а вертикальная линия как бы изогнута на две части под наклоном в 45 градусов. Посмотрите внимательно, высота буквы остается неизменной, все те же две клетки. Но мы пишем сначала линию под наклоном в 45 градусов в левую сторону, Потом разворачиваемся, резко разворачиваемся и тоже под наклоном в 45 градусов пишем линию в правую сторону. У самой строки делаем плавный изгиб влево и ведем соединительную линию к следующей букве. Постарайтесь в точности повторить написание буквы у себя в тетрадях, как показано в анимации. В середином положении буква F, хоть и похоже на начальное положение, но порядок весьма существенно отличается. Главное здесь заключается в том, что мы не должны отрывать карандаш от листа бумаги. Сначала ведем соединение от предыдущей буквы, делаем плавный изгиб вверх под 45 градусов примерно на высоту в одну клетку. Затем резко разворачиваемся и ведем линию под 45 градусов в противоположную сторону, тоже на одну клетку высотой. В итоге высота буквы составляет все те же две клетки. Затем, не отрывая карандаш, мы возвращаемся обратно по тем же линиям. И лишь над самой строкой плавно дописываем следующую линию для соединения со следующей буквой. Здесь также стоит внимательно посмотреть анимацию написания буквы. Теперь прочтем примеры с буквой КЕФ. В первом примере буква находится в отдельном положении после Алифа. Это слово ЗЕКЕ. Слово это служит указательным местоимением для предметов мужского рода, находящихся на расстоянии от нас или от говорящего, и переводится ТОТ. Из предыдущих уроков вы уже знаете местоимение это ЭТОТ. Местоимение ТОТ – это то же самое, только для предметов в отдалении от нас. Запоминаем нужное и часто используемое слово. веке. Пожалуй, нарушим порядок и сразу же прочтем пример с конечным начертанием буквы КЕФ. Во-первых, сама буква похожа в отдельном и в конечном положении. И слово ⁇ «веке» взаимосвязано со словом ⁇ велики ⁇ Велики ⁇ Велики ⁇ Вы думаете, здесь в переводе есть ошибка? Нет, ошибки здесь нет. Это то же самое указательное местоимение ⁇ тот ⁇ для отдаленных предметов мужского рода. Просто в первом примере сокращенный вариант этого слова. «Веке» и «велике» – это одно и то же. Возможно, вы зададитесь вопросом, зачем два слова, обозначающих одно и то же. Я не дам вам какой-то точный логический ответ, так уж сложилось в арабском языке. Кому-то из людей было лень произносить букву «лям» в середине слова «велике», и они предпочитали говорить «веке». Таким образом, получилось два слова которые абсолютно схожи по своему значению. Думаю, такие явления можно наблюдать во многих языках, и поэтому просто запоминаем два варианта одного и того же слова. Вейке или вейлике. В современном арабском языке используются оба варианта очень широко, и они друг другу ничем не уступают. И нам осталось прочесть два оставшихся примера, в начальном положении буква кеф показана в слове кубун, кубун, куб. Это слово означает стакан. Тоже полезное слово и взаимосвязанное с предыдущим изученным словом финжанун (чашка). А в срединном положении буква кеф показана в слове арикетун, арикетун, арике. Диван, софа или кушетка. В зависимости от контекста, в зависимости от того, что мы имеем в виду. Может меняться значение данного слова. Эрикетун. Эрике. На этом урок подошел к концу. Задание у вас будет стандартное. Нужно потренироваться, во-первых, писать и произносить каждую букву в отдельности. Затем нужно потренироваться писать слова из примеров. И обязательно потренироваться их читать вслух, произносить правильно. Выполняйте это задание, а в следующем уроке мы изучим не очень сложные буквы и сможем больше внимания уделить примерам с различными фразами, которые часто употребляются в повседневной речи в арабском языке. На этом я с вами прощаюсь, до встречи!